Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Меликов Низан. Сегодня я буду собирать зимний букет на каркасе. Каркасы я показывал в предыдущем выпуске, как я сделал из проволоки и парафина. Итак, значит, что я буду использовать? Начну с зелени. Значит, фисташка, эвкалиптинорея, значит, хризантема, гиперикум, эустома, алиса, пион и геацин. Досмотрите это видео до конца. В нем в конце я расскажу вам по какому принципу я собирал цветы и несколько секретов. Благодарю вас, друзья, то, что были со мной все это время. Вот такой вот круглый букет у меня получился. Что хочу сказать. Важные моменты да, в данном букете. Я взял два вида зелени. Одну поменьше фисташку, вторую побольше синарею. Опять же, для того, чтобы работали контрасты. Потому что при забивке материала я использовал следующий принцип. Там, где у меня крупные цветы, хризантемы, я использую фисташку. Там, где у меня мелкие цветы, такие как гиперику, из я использую сценарей, потому что при такой постановке достаточно хорошо виден контраст. Теперь по поводу каркаса. Данный каркас здесь используется не только как технический инструмент для того, чтобы сделать более объемный букет при использовании меньшего количества цветов, но также имеет и декоративную составляющую. Так как они заваскированы и имеют белый цвет, то в целом у меня возникает ощущение замерзших сосудек, веток заснеженных. И это добавляет зимнего настроения в данный букет. А сейчас я вам покажу поближе данный букет и расскажу по поводу тех акцентов, которые я оставил в данной работе. Итак, значит, основным цветком я взял хризантеллу. Старался отыграться в такой вот снежно-розовой гамме И подобрал к ней эустому, такую немножко бледненькую И гиперику Дальше я для того, чтобы сделать работу более интересной И чтобы нашим гостям было интересно рассматривать данную работу Я разместил вот сюда вот, фокусную точку, два пиона Вион 1, он более такой светлый, который на всем фоне в целом выделяется таким вот белым блюдом и потемнее, который уже сливается в такую более розовую, темную гамму но в любом случае не отыгрывается в полу... они все отыгрываются в полутонах розовых и второй акцент, который я здесь использовал это гиацинт два розовых гиацинта, которые я распределил по диагонали таким образом и на этой половине есть что посмотреть и что рассмотреть и на той половине, поэтому данный букет можно рассматривать достаточно долго и он будет привлекать внимание покупателей Большое спасибо, друзья, за то, что смотрите мои выпуски Напишите ваши эмоции, которые у вас вызвал данный букет что у вас произошло, как вы ощутили, какие эмоции, какие мысли Ставьте лайки, если данный букет вам понравился и пишите также в комментариях вопросы, возникшие в ходе данной работы, либо же просто по теме флористики. Я всегда рад помочь. И до скорых встреч!